Женился дед на молодухе, через год привозит ее в роддом рожать. Врач смотрит и говорит, дедуль, да вы просто молодец! Дед так восхищается, я знаю, мотор нужно всегда держать, ух, рабочим! Через год снова привозит ее в роддом, доктор, дедуль, да ты просто красавчик! Дед, знаю! Мотор нужно всегда держать. Ух, рабочим! Через год снова привозят ее в рудом. Доктор выходит и говорит, дедуль, масло смени. Черенький родился.